Прикоснись к истории вместе с Казанским университетом. Это редчайшая возможность ощутить то, что прошло никуда не исчезает. Тот, кто знает свое прошлое, уверен в своем настоящем и уверен в своем будущем. Псих или не псих – вот в чем вопрос. Какой на вкус этот арбуз? Всем привет! В эфире «Универ а в студии Карина Саяхова. В Елабужском институте Казанского федерального университета стартовал 12-й международный фестиваль школьных учителей. Ежегодно праздник педагогического мастерства собрал порядка 2500 педагогов со всей России, 740 из которых принимают участие в мероприятии очно. Тема фестиваля в этом году имеет гражданско-патриотическую направленность «Отечество про». Ключевая концепция мероприятия – говорить о патриотизме и воспитании смело. Воспитание гражданина, человека, патриота, лидера, человека который любит свою. Страну и готов служить ей из школы никогда не уходила. Просто сегодня мы ставим новые аспекты, новые акценты. И поэтому выбор модераторов сегодня с позиции провести, может быть, даже такую большую политинформацию для учителей. Фестиваль школьных учителей продлится три дня. О том, как он проходит, вы сможете увидеть в одном из наших следующих выпусков. Подвиг Михаила Дзветаева был официально признан лишь 65 лет назад. Сейчас целая команда студентов во главе с сыном легендарного летчика восстанавливает хронологию событий тех лет. Промежуточные результаты исследования стали частью выставки «Как становятся героями». Где и когда можно будет прикоснуться к истории, смотрите в следующем сюжете.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 В Казанском федеральном университете расширит функционал сервиса для людей с аллергией на пыльцу растений под названием Polen Lab. Ожидается создание аналога итальянской пыльцевой ловушки Ланзони, но с некоторыми модификациями. Подробности узнавал наш корреспондент Диана Желенкова. Устройство, позволяющее в прямом смысле поймать пыльцу, поможет тщательно изучать ее в дальнейшем. Пыльцевые ловушки могут применяться в сельском хозяйстве или при анализе так называемого пыльцевого дождя. Например, можно узнать, какие виды пыльцы находятся в атмосфере и, как следствие, каковы риски возникновения аллергических заболеваний. Об этом рассказывает автор проекта Булат Вагапов. То есть это аппарат, который всасывает в себя воздух, и все, что, соответственно, находится в составе атмосферы агрегируется на ленту, которая там тоже внутри находится. Эта лента в дальнейшем используется для приготовления препаратов, которые, соответственно, анализируются, и мы можем уже сказать, что там находится, какие типы пыльцы. Как отмечает Булат Вагапов, на сегодняшний день итальянская пыльцевая ловушка Ланзони труднодоступна для российских регионов. Также она отличается высокой стоимостью. Тем временем в Казанском федеральном университете создают аналог из более доступных материалов. Вот основные наши плюсы. Это ремонтопригодность, дешевизна и малые размеры. Ну, в идеале устройство будет выглядеть ну, по размерам сопоставимо с яндекс-станцией. То есть достаточно небольшое устройство, наверное, сантиметров 90 в высоту и около 30-40 сантиметров в диаметре. На данный момент пыльцевая ловушка находится на стадии разработки. В качестве рабочей модели устройство планируют распечатать на 3D-принтере. В дальнейшем прототип разработки будет представлен на одном из научных мероприятий, который состоится в Москве в этом году. Диана Жленкова, Фарид Захитаглы, Универньюз. Накануне поисковый отряд Снежный десант КФУ вернулся в Казань из Волгоградской области, где на территории Градищенского района в рамках всероссийского вахты памяти проходила поисковая экспедиция по установлению мест гибели и захоронению останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Экспедиция проходила в иссеченном формате с 6 по 13 августа. В результате экспедиции удалось поднять останки четырех бойцов. Но главная находка была красноармейская книжка Одного из бойцов. В ближайшее время запланировано проведение экспертизы, которая позволит установить имя бойца. Следующая экспедиция снежного десанта КФУ запланирована на конец сентября в Любань, Ленинградской области на места боев 54-й армии. Что означает понятие, психические расстройства и можно ли вылечиться самостоятельно? Постарался разобраться Амерхтям. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, почти каждый четвертый житель во всем мире страдает от различных психических расстройств. Небольшие отклонения и кратковременные нарушения встречаются часто, но если человек испытывает страдания, может причинить вред себе и окружающим, не способен адекватно мыслить и справляться с повседневными задачами, тогда уже можно говорить о серьезных отклонениях психики. Но возникает другой вопрос. Что же такое психические расстройства? Психическое расстройство – это заболевание, которое вызывает нарушения в мышлении, в поведении, в эмоциональном состоянии человека. У больных появляются аномальные мысли и восприятие действительности, нестабильное эмоциональное состояние и поведенческие реакции. Психические расстройства по принципу происхождения делятся на экзогенные, то есть причинные факторы которых – Извне, то есть вызваны алкоголем или какими-то ядами, токсическими веществами, черепно-мозговые травмы. И эндогенные виды психических расстройств, то есть причинные факторы которых внутренние, то есть врожденные. Это могут быть какие-то хромосомные заболевания. Одним из серьезных психических заболеваний является биполярное аффективное расстройство. Оно относится к аногенному психическому расстройству. Можно ли вылечиться от него и насколько легко его можно распознать? Даже специалист не всегда сразу распознает наличие биполярного аффективного расстройства и вначале может ошибочно поставить диагноз депрессивное расстройство. Биполярное аффективное расстройство в личности это хроническое заболевание и, как и любое хроническое заболевание, навсегда излечиться от него нельзя, но можно свести симптомы к минимуму. По данным ученых, примерно 2,5% людей в мире страдают этим расстройством. Если вы заподозрили у себя биполярное расстройство, не нужно паниковать. Диагностировать заболевание может только доктор. Поэтому нужно записаться на прием к психотерапевту. В случае подтверждения диагноза врач составит необходимое медикаментозное лечение и даст рекомендации по дальнейшей корректировке образа жизни. Амир Ахтямов, Универньюз арбуз любимое летнее лакомство взрослых и детей сезон арбузов недолок но ярок каждый август россияне стремятся наесться с этой ягоды на год вперед однако даже после такого привычного и казалось бы безобидного лакомства есть вероятность нежелательного отравления как арбузы могут быть опасны для здоровья смотрите далее